Thank yeah. you. Oh, <laughs> yeah. Канится горизонт И один И посреди ночей Буду ждать Я лишь твоих За Твоей милая, От одновременных страданий нет конца. Дорогие друзья, еще раз поздравляем вас с профессиональным праздником, с Днем Работника Культуры в год 85-летия Ростовской области! Облака по лазурному небу проплывает любую с высот. До чего же чудесная местность, до чего же в ней прекрасный народ! В этом маленьком сказочном мире, Thank you Поверх. Ну, конечно же, простого, элементарного, семейного счастья и благополучия. Ну, конечно же, мирного неба нам всем над головой. Еще раз с праздником. До новых встреч!